Привет! В этом видео поговорим о том, как найти хорошего маркетолога. И сразу хочу сказать, что эту задачу правильнее переформулировать и звучать она должна как распознать своего маркетолога, как понять, что этот специалист подходит именно для этого проекта и именно для этой компании. Я здесь не буду давать советы, которые дают профессиональные менеджеры по подбору персонала, либо HR, а наоборот, хочу поделиться своими идеями, наблюдениями именно как маркетолог, Вот на что иногда забывают обратить внимание. Как я уже говорила, хороший маркетолог для конкретного проекта, либо конкретной компании будет свой. Понятно, что есть набор каких-то общепринятых требований, но каких-то индивидуальных особенностей, требований бизнеса, вот такого будет все-таки больше. И с этой точки зрения мы будем дальше рассматривать эту тему. Первое, самое важное, на что нужно обратить внимание, что маркетолог всегда очень тесно связан с продуктом. То есть потому что без этой информации, без глубокого понимания продукта, ему будет сложно изучать рынок, изучать конкурентов, понимать свою, цель, свою целевую аудиторию. И вот это то, с чем он постоянно работает, и возможно даже генерит идеи, как сделать продукт лучше, как его усовершенствовать и так далее. Вот очень важно, чтобы маркетологу нравился продукт, с которым он работает, либо он очень любил продукт. В идеале, чтобы вот, э, этот человек он был увлечен вот этой темой, либо, возможно, какой-то смежной с продуктом сферой, чтобы вот нравилось читать постоянно, что-то изучать, следить за новинками. Вот это, вот, это вообще идеальный вариант. Поэтому при общении с кандидатом очень важно выявить систему ценностей человека. Вот чем он живет. Ну давайте для примера. Допустим, я вегетарианка. Мне очень сложно будет работать с продуктом, например, изделие из натурального меха. Ну вот не смогу я его эффективно продвигать. То есть не получится. Меня, у меня очень долго притворяться. То есть вот если взять меня отдельно, я хороший маркетолог, хороший специалист. Но если посмотреть на меня с точки зрения работы, в таком проекте, который занимается, например, продуктом, изделия из натурального меха, то я буду плохой маркетолог, я туда не подхожу. Точно так же человек, например, ЗОЖ ведет здоровый образ жизни, ему будет сложно работать с таким продуктом, например, как табачка, либо алкоголь. И очень важно все-таки посмотреть, чтобы продукт либо вписывался в систему ценностей человека, ну, либо, по крайней мере, ей не противоречил. Вот такие моменты, их лучше прояснять через наводящие вопросы. Например, можно спросить у сотрудника, какое у него хобби, что он любит, как он проводит свободное время. Прояснение системы ценностей во многом позволяет понять, насколько такой сотрудник, вот кандидат, он впишется в коллектив. И если у компании есть практика поощрения, например, сотрудников здорового образа жизни, там, давать абонементы в бассейн, в спортзал, то опять же можно понять, насколько человек это оценит насколько для него действительно это будет такой вот мотивирующей ценностью еще вопросы о хобби о свободном времени они позволяют выявить еще один важный момент Насколько человек умеет держать баланс работы и отдыха, work-life balance. Потому что если человек на собеседовании вот показывает откровенно, что у него кроме работы ничего в жизни нет, то это должно настораживать. Все трудоголики, они чаще всего работают прерывисто. То есть человек активен, активен, активен, а потом в какой-то момент у него наступает стадия выгорания, и он выпадает. Вот я на нескольких проектах сталкиваюсь в своей практике с такими людьми, и здесь есть такая штука, которая называется закон подлости, что человек выпадает, вот он либо заболевает, либо у него наступает какая-то депрессия, и он делать ничего не может. Вот именно в самый неподходящий момент, то есть начинается какая-то конференция, сложная акция, очень много работы, и все, а вот человек именно в этот момент выпал. Понятно, что этот, вот этот момент, он важен не только для маркетологов и, в принципе, для всех, скажем так, кандидатов, для всех сотрудников. Но вывод какой? Что с такими людьми, с ними очень сложно работать. И самое главное, что ответственность держать баланс работы и неработы, то есть баланс работы и отдыха, эта ответственность лежит на стороне самого сотрудника. Никто за него это сделать не может. Когда кандидат рассказывает о достижениях на предыдущем месте работы, к этой информации нужно относиться достаточно осторожно. Например, он рассказывает про креативные проекты, которые он реализовывал. Креативность для маркетинга это очень важно, но тут и есть одна вещь, которую следует учитывать, что человек всегда работает в определенных условиях, обстановки и с определенными людьми, то есть он работает в команде. И возможно, что креативные идеи это результат именно коллективной работы, а не его личной. Кандидат говорит правду, он руководил этим проектом, но самые ценные вещи, креативной идеи он создавал – работая именно в команде. И если этого человека сейчас выдернуть из этих условий, оставить без его команды, насколько он сможет быть таким же креативным в других условиях – это вопрос. Кандидат может говорить о своем опыте руководства отдела маркетинга, о каких-то результативных рекламных кампаниях. И вполне возможно, что он хороший руководитель, но сами идеи и разработка рекламных кампаний могли делаться его подчиненными. Понятно, что он к этому сопричастен, но это все равно не его личный результат. Такие моменты, достижения на предыдущем месте работы, их тяжело проверить. И важно принимать во внимание эту информацию, но дополнительно проверять навыки и умения кандидата. Теперь о кандидатах, которые, например, получали образование в Европе, то есть имеют какие-то крутые сертификаты, крутые дипломы. Сюда же специалисты из руководящих позиций, которые, возможно, работали в каких-то серьезных крупных компаниях. Вот у таких специалистов, как правило, есть определенный уровень амбиций, и это нормально. То есть они привыкли работать в укомплектованном отделе, они, скорее всего, привыкли руководить, у них вот много статусных каких-то вещей, они не опускаются до уровня рутины, не будут делать ничего руками. И вот человек он имеет право быть таким, какой он есть, и здесь это нужно принимать как есть. И, как правило, вот такие вот кандидаты, они для средних проектов не подходят, потому что в таких проектах явно другие требования. И здесь вопрос даже скорее больше к работодателям. Вот гонки за суперопытом. Нужно ответить себе на вопрос честно, а готовы ли мы подтянуть такого кандидата? Сможем ли мы дать ему возможность реализовать все свои амбиции, реализовать себя? Тут просто нужно смотреть на ситуации честно и принимать для себя решения. Какая во всем этом идея? А идея в следующем, что для каждой компании конкретного проекта будет хорошим именно свой маркетолог. И вот здесь нужно обратить внимание на еще один момент, очень важный. Пока специалист является еще кандидатом, очень важно его спросить, а какие будут его первые шаги. Может быть даже не спросить, а попросить написать об этом. Вот будет у него испытательный срок, например, 2-3 месяца. Вот что он будет делать в эти 2-3 месяца. И здесь может быть открыться такая правда жизни, что специалист планирует, например, заняться стратегическими вопросами, разработкой стратегии маркетинга, разработкой концепции бренда, может быть, там обновлять бренд корпоративный стиль и так далее. Это все правильно, но нужно понимать, что это игра в долгую, это то, что не покажет сразу какой-то конкретный результат, то есть этот результат не будет ощутим. И у работодателя может быть свое видение, он может быть рассчитывает на то, что будут сразу подхвачены какие-то приоритетные тактические задачи, что очень быстро там начнут разрабатывать какую-то маркетинговую кампанию либо делать какие-то акции, чтобы увеличить объем продаж или что-то подобное. И вот здесь вот, может быть несоответствие, и вот это то, о чем нужно договариваться, то есть очень четко проговаривать с кандидатом, по каким критериям его будут оценивать и что конкретно от него ждут. И вот здесь очень важно достигнуть понимания. Почему? Потому что на самом деле бывает такое, что работодателю кажется, ну это же само собой разумеющееся, что от маркетинга ждут увеличения объема продаж. Нельзя ни в коем случае рассчитывать на то, что другие думают точно так же. Это важно проговаривать и четко доносить. А, потому что маркетолог может со своей стороны думать, что на самом деле у него есть немножко времени. Это нормально. Там обновить, например, корпоративный стиль, навести в нем порядок, например, обновить дизайн сайта и уже потом, через какое-то время, там те же 2-3 месяца, заняться уже там разработкой каких-то акций, уже пытаться влиять на увеличение объема продаж вот это те моменты о которых нужно договариваться а именно четко пока специалист еще является только кандидатом дать ему понять по каким критериям его будут оценивать что конкретно от него ждут и уже кандидат в свою очередь должен согласиться с этим либо не согласиться Понятно, что сейчас вот очень много информации на тему, как подбирать персонал. Ее дают профессиональные менеджеры по подбору персонала, и чары. Я в этом видео больше хотела обратить внимание на какие-то маркетинговые фишки, вот, показать свой маркетинговый взгляд на те моменты, которые, мне кажется, иногда не проговариваются. Вот так вот четко на них не всегда обращают внимание. Поделитесь в комментариях, была ли эта информация для вас полезной.